Привет, друзья! Пожалуй, это будет самый короткий мастер-класс в истории моего сайта. А вылез он из разговора по мессенджер, где я, округлив глаза, сказала «Ты не знаешь, что такое катона?» и Я минут пять махала руками, объясняя, что именно с этой ниткой самые мелкие буквы и объекты получаются аккуратно и качественно, даже если надпись или вышивка сделана неграмотно. И чтобы не быть голословной, я выбрала простую хлопковую ткань, Клеевой стабилизатор 26 грамм и аккуратно запялив пробила барабанную дробь, показывая идеальное натяжение. А затем отправился вышивать. В качестве нижней нити имеет смысл выбрать нить номер 80 и выше. Лишняя плотность здесь не нужна. В данном случае у меня на шпульке нить номер 100. В коробке с китками катона у меня лежат иглы номер 60. Именно эти иглы я использую при вышивании данным типом нити. К слову сказать, компания Madeira рекомендует иглы 75 и 80 – но вот мне сдается, что игла 80 уже великовата для таких мелких работ. И вот если говорить о типе иглы, то швейные иглы Микротекс номер 60 и голубая игла прекрасно справятся с поставленной задачей и не будут оставлять дырочки на ткани, как это иногда бывает при работе с более толстыми иглами. В процессе вышивания я снизила скорость, поскольку на мелких стежках машина разгоняется в полную мощь. А я не люблю, когда филигранные работы выполняются на бешеной скорости, поскольку обрыв нити – это всегда возврат на несколько стежков назад, закрепки и обрезки. При вышивании мелких файлов выбирайте пяльца подходящего размера. Нет смысла вышивать в больших пяльцах маленькие дизайны. Вот, к примеру, мне не мешает приобрести для моей бернины пяльца поменьше. Хочу акцентировать внимание на выборе стабилизаторы ткани. Если вы планируете вышивать на отрывном, то выбирайте стаб с минимальной плотностью. Чем меньше плотность, тем проще удалить стабилизатор в конце вышивания. А вот ткань имеет смысл брать с ровной, гладкой структурой и такой же фактурой. Толстые рыхлые ткани мало подойдут для подобных работ. Почти все буквы, кроме катона, имеют высоту 4 мм и были специально созданы в программе с определенными параметрами. В целом, если вы пользуетесь готовыми файлами, и вам предстоит вышивать мелкие объекты, то тонкие иглы и нитки спасут положение, даже если файл был сделан без соблюдения технологии вышивания мелких объектов. Пока я верстала ролик, подумала, что неплохо будет вышить эти мелкие буквы, используя в качестве нижнего водорастворимый и терморазрушимый, что, собственно, я и сделаю в ближайшее время, но уже на других машинах. А результатом поделюсь в Инстаграм, поскольку формат публикации в этой соцсети рассчитан на короткие минутные ролики. Так что подписывайтесь и не пропустите. А на этом канале выйдут ролики по формированию текстовых надписей в 3-5 мм вышивальных программах. Все материалы вы можете найти в моем интернет-магазине. Ссылки в подписи к видеоролику. Всем хорошего дня и удачной вышивки!